У зовут ей исполнилось 6 лет, 21 октября. Э -э родилась она в 30 недель, то есть глубоко недоношенная. У нас в общем, на данный момент какие-то гидроцефалии стадии субкомпенсации и ДЦД со всякими нюансами. Конечно же, мы все время что-то делали начиная от массажей ЛФК и заканчивая э, акупунктурой, остеопатии различными, стеопатками различными школами. Вот. Потому что все время что-то делали, но на самом деле результат совсем не тот, какой мы хотели. результат. Да. Вот, то есть у меня ребенок стал намного более стабильнее в своем состоянии, потому что она обычно меняется как, может, от дикого крика до дикого востока, до активности до полной пассивности, но ну, такая она сейчас стала более стабильной, более такая сбитая, более активная, делает намного больше движений в своем теле, поворачивается, пытается сесть. И видно, что вот она как бы ощущает свое тело. Вот, более правильно двигается. Понемножку, вот. немножко-понемножко не обвязали очень. И меня они, конечно, очень рады.